Ну нереально круто На самом деле круто Сейчас я дам тебе напиво, подожди-ка Спасибо, брат Держи Брат, Слышь? Ты можешь мне довести до... до.. Нет, похожих. дружище, довозить не буду тебя, не по, по пути. Да ладно, да ладно. Да ты так прогуляйся лучше. Сам же знаешь, полезно. Мне сейчас ебашь лучше Да зачем тебе это нужно? Лучше просто довези спокойно, а. да? нет, нет, не Пожалуйста, поеду я. Брат. Я вот сюда приехал, вон гости стоят, да? ждут уже, да. Тебе раз, тебе раз, Серьезно? Еще раз можешь показать? В легкую. Давай. Смотри.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 Почему? Потому что, потому что это противоестественно. Mm, спасибо. А как вы думаете, среди ваших знакомых или близких есть люди с гетеросексуальной ориентацией? Есть, есть. А как есть. вы это понимаете? Ну, им так нравится, пускай я терпим к этому mm -hmm. явлению прискорбному. А ваше мнение какое о гетеросексуальных людях? Садомский грех. Mm -hmm.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 потому что люди созданы женщины мужчины а как вы считаете среди ваших знакомых близких или друзей есть люди с гетеросексуальной ориентацией у меня нет таких знакомых а у вас родясь не было. ясно спасибо я таких сразу пол скажите пожалуйста как вы относитесь к гетеросексуалам гетеросексуалам нормально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 Yes. I say, that's kind of scary. Yeah, I had a hard time visualizing <laughs> Yeah. How old is it, She's about two.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 буксир кончился. Давай! Не мужику же таскать, нахуй. Давай, давай, давай, давай, давай. Погнали. Давай, давай, давай, давай, давай. давай. Продолжайте, продолжайте.